Вам нужно найти компании, которые предоставляют непрофильные активы. Легче всего начать с крупных компаний России, такие как «Газпром», «Сбербанк», «Лента» и другие. Чтобы их найти, вбейте название компании в поисковую строку в Яндексе или Гугле и допишите фразу «непрофильные активы». Вам выйдет список, где продаются непрофильные активы. В этом списке вы увидите сайты компаний, кликайте по ссылкам и заходите в раздел «Непрофильные активы». Там вы увидите все непрофильные активы, которые вы можете купить на торгах. Выбираете имущество, которое вы хотите приобрести – автомобиль, квартиру, спецтехнику – и обращаетесь к продавцу, написав им письмо или позвонив им.